Всем привет, ребята! С вами Антон Саминов. И сегодня это видео необычное. Это видео Вас порадует. И вот поэтому я вам хочу сегодня рассказать о том, как я снимался на телевидении, а точнее, показывали ли меня по телевидению, как и мою старшую сестру Анастасию Васильченко. Итак, поехали! И сразу о главном о том, что. Как же я все-таки попал в. Телевизор, как и моя когда-то, несколько лет назад, или как много лет назад, моя сестра Анастасия Васильченко. И сразу же о самом главном. Сразу начнем, конечно же, с меня. Во-первых, на Ютубе, то есть на Крымском Кабельном канале, когда-то велась такая вот, как выпуск, то есть выпуск одной новости, Это называется «Проект шахматы в детские дома», то есть о том, что это все. Вот, послушайте. Проект «Шахматы в детские дома» действует в России. Сыграли с ним шахматы на новеньких досках. Понятное дело, что это все, но в одном кадре, с, та, там, где центральный вход возле той школы, которую я закончил, которая называется КПО РК, Федосийская санаторная школа-интернат, виден, конечно же, сам... Кто, угадайте? Я. Естественно, конечно же, я в это время, в 2015 году, не был худым. Ведь вы же я вам же не в курсе о том, что почему я похудел. Потому что дело в том, что в 2016 году у меня случился сахарный диабет. Из-за сахарного диабета я, конечно же, похудел. А сахарный диабет случается из-за ожирения. И вот я к чему веду. Я к чему веду. К тому, что как раз, когда-то, до 2017 года, я не болел сахарным диабетом. И был абсолютно здоров. Но был очень толстый. Но ну, не совсем толстый, но просто был толстый. Меня некоторые называли жердяем, там это все И вот на... На, самой, на самом крыльце школы центрального входа, там, где надпись, это вот ГБОРИК, это центральная школа-интернат с ракурса, там не видны все окна этих всех классов, там этого музея боевой славы, виден как раз именно я. Вот смотрите. Естественно, конечно, мне на телевидении показали очень-очень мало. Очень мало. А теперь уйдем на два, на, на два, на два года назад. То есть э, это было еще раньше, 2015 года. Ведь та самая, вот, вот тот самый выпуск новостей проект «Шахматы детские дома», выходящий на Крымском Кабельном канале, там, где я был вот, показан, вот на, я стоял толстый на, на крыльце центрального входа школы, Сандрона школы интерната на Сферовском шоссе. Это был 2015 год, а еще раньше, два года назад, это было вот давно, правда, конечно, этого это, это выпуска новостей я, конечно, не нашел, но могу вам сразу его рассказать, объяснить в деталях. Ведь когда я учился в пятом классе, <coughs> ведь я начал среднюю школу, пятый, это пятый класс, это в тринадцатой школе, в тринадцатой школе которая находится в городе Феодосия на улице Федько, то есть в районе улицы Фитько и на улице Калинина. Школа называется 13-я школа, МБО, 13-я школа, которую я закончил только до 6 класса, из которой меня перевели в другую, в сантронную школу. И как раз в этой школе, когда мы всем классом, с со своим классом, руководителем Елены Васильевной Родионовой, ходили на митинг. Этого, для защитника отечества был митинг там где были ветераны, это все и нас всем классом снимали это, на, на канале Крым, на камеры и вот, и там где идет такой вот как ракурс такой вот снизу и, мы, и на, у нас виден как раз весь класс и я там тоже был виден, правда конечно в 2014 году я был, это был моложе, мне было 11 лет вот, то есть я повторюсь идет у такой вот как это мы вот так вот э, стоим, а снизу идет ракурс камеры, где виден наш весь класс, там все мои одноклассники, одноклассницы, из 13-й школы, собственно я, конечно же, одиннадцатилетний, вот. правда камера, конечно, засняла не все, не но хоть что-то засняла, вот. И, и я оценил это, что Честно, я попал в телевизор. ну впрочем, детально я объяснил, теперь мы к следующей особенности. ну да, конечно, про то, как меня показали на корзинном канале, где я стою на центральном э, входе на крыльце школы в 2015 году, это было пять лет назад, ну и конечно же я вам еще рассказал то что было как раз семь лет назад, да там где меня показали на митинге «Дня защитника отечества со всем классом иностранной школы из которой меня перелили в Санторную, вот а теперь уйдем на то, что было 8 лет назад, то есть в 2012 году, когда показывали такую рекламу, как АТБ на украинском. Ведь я же 10 лет переехал с родителями сюда, в Крым, в Россию, с, из Киева. Вот, это самое главное. И считается, что показывали такую рекламу. Вот, посмотрите. Новини на экономии. У пошуках низкой цены все больше людей, залишаючи рынки и супермаркети супермаркеты, магазини. магазины АТБ. Давайте дізнаємося думку самих покупців. Меня приваблює надзвичайно низкая цена в АТБ. АТБ? Меня. Высокая товарів. в АТБ. АТБ? Майонез Торчен Европейский в АТБ. 400 грамм, девяносто 6,99. А также в АТБ пиво Зіберцвитле. 2 литра, усього 7,99. Ну и конечно же в конце этой рекламы АТБ, где возле моей сестры Анастасии Васильченко геннадьевны моей сестры, это, это дочь от. Это дочь моей мамы от первого брака моей мамы, но она. Но Анастасия Васильченко Геннадьевна, конечно же, все равно у меня родная сестра, старшая, у которой уже появился ребенок, мой племянник, Батрудин. Ведь вы же видели трансляцию Skype в день рождения моей сестры Анастасии Васильченко? Конечно, да. Но не все. Вот, я если как раз напомню о том, что 8 лет назад, даже, даже где-то 9 или 10, показали такую рекламу, где в конце показали накрашенную, с накрашенными рыжими волосами, мою сестру Анастасию Васильченко, где возле нее стоит мужик, и даже написал под этим, под этим вот найденной мной эту рекламу, которую я еле нашел, вот это вот... Это и все, и поэтому я догадался, и даже когда я был маленький, когда-то, вот когда был я маленький, я когда видел ту рекламу на телевизоре, и старом телевизоре, когда был у бабушки, когда мой отец и моя мама работали, вот в Киеве, все это, это, до, того, как, это, до того, как я закончил четвертый класс в начальной школе в Киеве, вот, я даже видел на телевизоре, это вот в таком большом телевизоре, я видел такую рекламу, это все, даже, я даже, это, когда я был маленький, я даже такой вот смотрю и, и такой. Неужели мою, сестру показали старшую, неужели мою старшую сестру показали рекламе наверное, по телевизору вообще? Вот бы меня вы так показали. Собственно, я вам так и рассказал, как же меня и мою сестру на несколько лет раньше, намного много лет раньше, как нас обоих, старшую мою сестру и меня, младшего брата, показали по телевизору. И это вот так вот, ребята. Вот только представьте себе, в 2010-х, 2011-х, 2012-х годах на, по телевизору в рекламе АТБ показали мою старшую сестру э, рыжеволосую, в 2013 году, когда был митинг для защитника отечества, меня показали по телевизору с ракурса камеры на телеканале Крым, в 2013 году. В 2015 году меня показали э, на выпуске новостей Крымского кабельного канала, э, там, где я стою на крыльце этой вот школы э, ГБОР такой такой весь толстый. Вот, вот только вот тут я сейчас перечислю это. И только представьте себе, это было по телевизору и вообще... Ну, Впрочем, ставьте лайки, подписывайтесь, я жду ваших комментариев, и не забывайте, что я выпустил как раз тот самый видео, которое уже много, которое наберет уже множество просмотров, хоть и медленно, но наберет. К Там смешарики, имперский марш в исполнении Пина, там где этот вот, как это, раньше был такой э, RYTP, то есть русский пуп, в котором Пин, так сказать, делает под имперский марш какой да да да-да-да-да-да, там это понятно, вот. Вот. И, собственно, я выпустил такой, как маленькое коротенькое видео, челлендж, как заразить зажигалку. Вот. Но я, конечно, могу поставить 18 плюс, если вы заражаетесь. Если... В общем, ставьте лайк и подписывайтесь. PlayStation Company.